Проходят проходят так же, как и все эти люди. Мы часто не замечаем ее за мелкой чепухой, суетой, рутиной. И вроде бы один день прошел, не заметил. Прошла неделя, месяц, весна, зима, лето, год, годы. И вот тебе уже 30 или, не дай бог, уже 40. И ты такой, а что было? Последние несколько лет, что мне запомнилось? И конечно же ты вспомнишь парочку прикольных моментов, и ты подумаешь. Прикольно, было прикольно Но действительно ли это все то, что ты хочешь запомнить от своей жизни? Или это только та маленькая часть, совершив которую ты нашел себе оправдание, что да, я пожил? Зачем нужно заниматься пикапом? Тут совершенно случайно выдался выдалось мне заснять один ролик. Сейчас он прямо сейчас будет. Смотрите его. Зачем нужно изучать пикап? Ради этого не стоит заниматься пикапом, чтобы вот такое в твоей жизни не произошло. Конечно, это только одна из причин, чтобы заниматься пикапом как таковым, чтобы такого в твоей жизни не повторялось. Хотя я знаю сотни историй от наших учеников, от моих знакомых, друзей, с которыми что-то похожее нечто происходило. Не удивлюсь, если что-то похожее происходило с тобой к чему это видео? На этой неделе, 9 июля, у нас стартует, возможно, последний поток директивных знакомств Этим летом Поток уже, в принципе, набрался Очень сильные ребята Но если вдруг ты думаешь, что вдруг, как знаете, хотел записаться на тренинг директивные знакомства Вот твой шанс Потому что в августе его не будет, в августе мы поедем в Крым, про это мы отдельной историю запишем А когда? В сентябре, когда уже осень? пока ты натренируешься, пока ты более-менее себя станешь комфортно чувствовать, вот она уже зима, а зимой это уже совершенно другая тема соблазнений. Когда? Опять проебать очередной год? В принципе, если ты это делаешь постоянно, ничего страшного нет. Но если вдруг ты понимаешь, да, что, блядь, хватит, почему нет, почему не попробовать? Тем более, я давно хотел. Если ты действительно давно хотел, то вот он, вот он твой шанс. Одна из основных проблем нашего общества, я бы сказал, пандемия, это нерешительность. Нерешительность к действиям, нерешительность к тем действиям, которые, блять, поменяют тебя, в конце концов. Именно отсутствие решительности, а значит, та самая нерешительность, это то, что объединяет вот всех этих людей, тех людей, про которых обычно говорят «серая масса». Почему «серая масса»? Потому что она одна тонная она однородная и только за тобой выбор сделать тот шаг который что-то перевернет в твоей жизни или в очередной раз найти оправдание почему не в этот раз а ведь ты такой мастер находить в себе оправдание, не так ли сколько ярких моментов в своей жизни ты уже пропустил из-за своей нерешительности поварись в этом вспоминай. Может быть, это замотивирует тебя каким-то определенным действием. И фиг с ним с тренингом. Пусть ты сам, блин, пойдешь, выйдешь куда-нибудь, начнешь знакомиться с девушками. Если уж мы говорим про тему знакомств. Я уж не говорю про все остальное, потому что твоя нерешительность распространяется на все сферы. На все в твоей жизни. И в твоих руках сделать тот шаг, который что-то изменит. Или... Нихера не изменит, и ты останешься сидеть дома, смотреть это видео и подумаешь ХАМ, БЛЯТЬ, ЧЕ ЗА ХУЙНЯ, ДИЗЛАЙК У нас уже собралось порядка 20 человек на тренинг, 21, если будет точнее И это будет офигенная неделя, офигенный поток, сильные парни, сильные решительные парни Готовы к тому, чтобы зажечь эту неделю и с вами был Тони, Life Republic и... чувак, сделай что-нибудь Сделай что-нибудь прямо сейчас, потому что не бывает вчера, вчера уже прошло. Не бывает завтра, оно не наступит никогда. Решение за свою жизнь нужно принимать только сейчас. Ссылочка в описании, если ты из Москвы. Адьос!